Сегодня у нас Honda Accord 7, 7 год, да? 8Е чип. Сделали выкидной ключ человеку. Проверяем. Закрываем, открываем, открываем, ключом, закрывается, открывается. Садимся в машину. Нашим новым ключом заводим автомобиль, выключаем зажигание, ложим его вот сюда, вот такой вот логотип Хонда здесь. Дайте ваш, пожалуйста. Значит, второй ключ у человека, ну, чуть-чуть он поломался тут. Заводим. Всё, автомобиль заведен. Вот.